Удивительно, но эти необычные кадры сделала нас в 2019 году. утверждает, даже ученые, что в эти зеленые лучи и самый НЛО появился неспроста. Тогда же, когда начала Земля выдавать необычные землетрясения по всему миру, и появились необычные лучи. Эти лучи как раз были найдены в Южном полюсе, в Антарктиде и даже в Неваде. Удивительно, но у них есть своя связка той информации, которую мы не знаем. И рядом с МКС пролетает... Треугольник и НЛО. Как вы думаете, что происходит на планете Земля и почему все это скрывается? Да, еще, эта видеосъемка была удалена со всех серверов НАСА. Смотрите еще раз, если вы не верите. One, two, three, four, five, five, four, three, two, one. End the test. Okay, we checked all four systems, and uh, you go.